Моя, моя любовь безмерна, эй на на на, эй на на, -на. Я лодка на прибои, твои глаза как море, эй на на на, эй на на на. Любимая, ты как солнце и луна мне светишь, лишь ты одна Глаза. они сверкают как алмазы береза. Ох эти синие, синие, синие -сини глаза, поверь, я не забуду никогда, когда горят твои прекрасные глаза, они сверкают как алмазы береза. Ох эти синие, синие, синие -сини глаза, поверь, я не забуду. Желанна, походка идеальна. Эй, на, на, на, эй, на, на, -на. Ровно бьется сердце, куда тебе мне теса? Эй, на. Когда горят твои прекрасные глаза Они сверкают как алмазы и пируза Ах эти синие, синие, синие глаза поверь я не забуду никогда Когда горят твои прекрасные глаза Они сверкают как алмазы пируза Ах эти синие, синие, синие глаза поверь я не забуду никогда